Говорить трудно и горько. На нашей земле произошла страшная трагедия. Все последние дни каждый из нас глубоко страдал и пропустил через свое сердце все, что происходило в российском городе в Беслане, где мы столкнулись не просто с убийцами, а с теми, кто использовал оружие против беззащитных детей. И сегодня я прежде всего обращаюсь со словами поддержки и сопереживания к людям, потерявшим самое дорогое в жизни. Своих детей, своих родных и близких. Прошу вспомнить, вспомнить всех, кто погиб от руки террористов в последние дни. В истории России было немало трагических страниц и тяжелых испытаний. Сегодня мы живем в условиях, сложившихся после распада огромного, Великого государства. Государство, которое оказалось, к сожалению, неженеспособным в условиях быстро меняющегося мира. Но сегодня, несмотря на все трудности, нам удалось сохранить ядро этого гиганта Советского Союза. И мы назвали новую страну Российской Федерацией. Мы все ожидали перемен, перемен к лучшему. Но ко многому, что изменилось в нашей жизни, оказались абсолютно неподготовленными. Почему? Мы живем в условиях переходной экономики и не соответствующей состоянию и уровню развития общества политической системы. Мы живем в условиях обострившихся внутренних конфликтов и межэтнических противоречий, которые раньше жестко подавлялись господствующей идеологией. Мы перестали уделять должное внимание вопросам обороны и безопасности, позволили коррупции поразить судебную и правоохранительную сферу. Кроме того... Наша страна с некогда самой мощной системой защиты своих внешних рубежей, в одночасье оказалась незащищенной ни с запада, ни с востока. На создание новых, современных и реально защищенных границ уйдут многие годы и потребуются миллиарды рублей. Но и здесь мы могли бы быть более эффективными если вы действовали своевременно и профессионально. В общем, нужно признать. Признать, что мы не проявили понимание сложности и опасности процессов, происходящих в нашей собственной стране и в мире в целом. Во всяком случае, не смогли на них адекватно среагировать. Проявили слабость, а слабых бьют. Одни хотят оторвать от нас кусок пожирнее, другие им помогают. Помогают, полагая, что Россия, как одна из крупнейших ядерных держав мира, еще представляет для кого-то угрозу. Поэтому эту угрозу нужно устранить. И терроризм это, конечно, только инструмент для достижения этих целей. Мы, как я уже многократно говорил, не раз сталкивались с кризисами, мятежами и террористическими актами. Но то, что произошло сейчас, бесчеловеческое, беспрецедентное по своей жестокости преступление террористов, это не вызов президенту, парламенту или правительству. Это вызов всей России. Всему нашему народу. Это нападение на нашу страну. Террористы считают, что они сильнее нас. Что они нас смогут запугать своей жестокостью. Смогут парализовать нашу волю. И разложить наше общество. И казалось бы, у нас есть выбор. Дать им отпор. Или согласиться с их притязаниями. Сдаться, позволить им разрушить и растащить Россию в надежде на то, что они в конце концов оставят нас в покое. Как президент, глава российского государства, как человек, который дал клятву защищать страну, ее территориальную целостность и просто как гражданин России, я убежден что в действительности никакого выбора у нас просто нет. Потому что стоит нам позволить себя шантажировать и поддаться панике, как мы погрузим миллионы людей в нескончаемую череду кровавых конфликтов, по примеру Карабаха, Приднестровья и других хорошо известных нам трагедий. Нельзя не видеть очевидного. Мы имеем дело не просто с отдельными акциями устрашения, не с обособленными вылазками террористов. Мы имеем дело с прямой интервенцией международного террора против России. С тотальной, жестокой и полномасштабной войной, которая вновь и вновь уносит жизни наших соотечественников. Весь мировой опыт показывает, что такие войны, к сожалению, быстро не заканчиваются. В этих условиях мы просто не можем, не должны жить так беспечно, как раньше. Мы обязаны создать гораздо более эффективную систему безопасности, потребовать от наших правоохранительных органов действий, которые были бы адекватны уровню и размаху появившихся новых угрозов. Но самое главное, это мобилизация наций перед общей опасностью. События в других странах показывают, наиболее эффективный отпор террористы получают именно там, где сталкиваются не только с мощью государства, но и с организованным, сплоченным гражданским обществом. Уважаемые соотечественники, те, кто послал бандитов на это ужасное преступление, ставили своей целью строить наше народы, запугать граждан России, развязать кровавую междуусобицу на Северном Кавказе. Хотел бы в этой связи сказать о следующем. Первое. В ближайшее время будет подготовлен комплекс мер, направленных на укрепление единства страны. Второе. Считаю, необходимо создать новую систему взаимодействия сил и средств, осуществляющих контроль за ситуацией на Северном Кавказе. Третье, необходимо создать эффективную антикризисную систему управления, включая принципиально новые подходы к деятельности правоохранительных органов. Особо отмечу. Все эти меры будут проводиться в полном соответствии с Конституцией страны. Дорогие друзья, мы вместе переживаем очень тяжелые, скорбные часы. И я хотел бы сейчас поблагодарить всех, кто проявил выдержку и гражданскую ответственность. Мы были и всегда будем сильнее их. И своей моралью, и мужеством, и нашей человеческой солидарностью. Я вновь увидел это сегодня, сегодня ночью. В Беслане, буквально пропитанном горем и болью, люди еще больше заботились и поддерживали друг друга. И не боялись рисковать собой во имя жизни и покоя других. Даже в самых нечеловеческих условиях они оставались людьми. Невозможно примириться с болью потерь. Но испытания еще больше сблизили нас. Заставили многое переоценить. И сегодня мы должны быть вместе. Только так мы победим врага.